Итак, всем привет! С вами вот я в этом видео покажу, как убрать баннер с рабочего стола. Этот баннер называется, как вам уже всем известен, Винлокер Будер 04. Я вам хочу сказать, что это легкий баннер. Его очень легко убрать. Вот, давайте. Я вам сейчас продемонстрирую. Вот. Сейчас отключим, отключим один вирус. Вот. Отключили. Так, вот. Все, у нас эта программа открылась. Так, ну, можно любое написать, я не буду писать. Так, что снизу написано? внимание любые действия, связанные с попыткой действия, связанные с попыткой систему, могут нанести вред вашему компьютеру и привести к потере важной информации. Я вам хочу сказать, это все бред. Тут пишем пароль для разблокировки. Любой, несложный, не несложный и они тут пишут там им. любое имя все виногрер создан um, так uh, вот вот у нас Открыл вирус ну, если я сейчас не его нажму у меня mm. windows заблокирован пусть я взяла взволнованы что же делать пароли там пишите любые неверные любые Ой, вообще в шоке вы не знаете что делать я хочу вам сказать кто это кто этой фигней занимается хочу сказать не доводите людей до шока и причем еще их, их не родители их не родители не надо этим заниматься ну пусть, пусть они там почти ряд. этот этот чит может быть скоро уже уйдет ну каким там они пользуются я думаю не надо из-за этого из-за чита блокировать windows и пугать людей до шока ну, они что они постоянно попадаются ну тут Любой провод. По, по буквам оно не пишет, конечно. Оно только по цифрам. Вс. У меня разблокировалось. Я вам предпочитаю скачать что AllBox — это хорошая программа и вы не будете в шоке это эта программа создает второй windows но об этом мы поговорим в моем следующем видео э, э, э, всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на мой канал Все. и всем пока